в чем обвинен коронавирус, понес потери малый бизнес, а психиатр скобидиотил, весь мир пожалуй обанкротил, звезду корону потерял, психолог тут же подобрал, чинуша по ночам не спит, обидеть каждый норовит, американскую валюту рисуют пачками опять, возможно скоро станет круто ей только опу подтирать.